Creep wish. But that's a Богатый! Да? Иван Иван Царевич. Это бабушка называется. Бабушка любит Иван Царевич. Да, мне нравится Иван Царевич. Богатый! Богатый! И ты еще бабокий. Мне нравится? Все Иван Иван Босс А что у тебя болит, Тём? Чем ты болеешь? Нет, боюсь, монстр. Монстр боишься? Да. Это такая болезнь, поэтому монстр. Тёмы. А какой тебе врач нужен? Нет, помощь. Помощь тебе нужна? А, Чья? Я помощь. Да. Помощь, Балго. Я помощь. Врача? Карающая. Ты можешь меня не слышать? Я чай так не могу бить. Опять! Тебя побоюкать? Побоюкать. Вот мы сейчас тебя побоюкаем. У тебя там баюкаем, и малыш. А байок малыш.